Арбат Вот новый, а вот там старый Мумба. арба. Шестьдесят девяносто. Это у тебя возьму. Ну-ка раз, да, да. Jakby będziecie robięć tak pan.